Марка «Симилак» самая популярная в Польше. Также наши продукты успешно продаются по всему миру, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы являемся глобальной маркой, присутствуем на 34 иностранных рынках и постоянно работаем над расширением сети наших дистрибьюторов. Именно поэтому мы не могли не участвовать в одной из самых крупных выставок в мире. Для нас это отличный повод представить наше богатое предложение продуктов для профессионального дизайна ногтей а также лично встретиться с любительницами нашего бренда. Женщины всего мира и Дубай не исключение вдохновляют нас на новые совершения и помогают осуществить самые амбициозные планы.